Здорово, ребят! Мы сейчас активно набираем людей на вакансию сбор яблок на Аккорд на 15 сентября и у меня часто спрашивают, как же правильно рвать яблоки и поэтому я решил записать это видео сейчас я покажу, как нужно рвать яблоки у вас здесь будет сбирак сейчас его у меня нет, но у вас он будет вам нужно взять яблоко поднести его кверху аккуратно, максимально деликатно оно остается у вас в руке, нельзя его сжимать или нельзя его вот так вот тянуть так делать нельзя просто берете, подносите кверху оно у вас остается пойдете в сбирак и потом эти сбираки когда они наполняются вы их высыпаете в большой такой ящик который будет стоять на тракторе и потом этот трактор забирает эти яблоки увозит и так вы работаете целый день за день можно будет заработать 150-170 злотых и даже больше так что кому интересна эта вакансия, пожалуйста, приезжайте, работайте. Всех бог.